Еще один очень хороший вид здоровья называется оно Пространственно-временное. Как вы оцените, что это такое? Что значит, да? Пространственно-временное здоровье. Сезон. Это находиться в нужном время, в нужном месте, с нужными людьми и делать то, что вам нужно. Если совсем кратенько, то смотрите, каждый внутренний орган в нашем теле он находится в определенном пространстве. Ваши, как сказать слово, мозги находятся в голове, ведь не в попе, надеюсь. Ваше Конечно. сердце находится в грудной клетке, а да, не в животе. То есть, смотрите, каждый орган занимает что? свое пространство. Если вдруг у вас однажды опустилась печень, упали в трусы почки, да, сдвинут кишечник, то о каком здоровом питании может идти речь? В первую очередь вам нужно прийти к мануальному терапевту, особенно к специалисту, который занимается да, висцеральной мануальной терапией. Что? Поставить свой внутренний орган, да, желудочно-кишечного тракта, в то место, в то пространство, где он должен находиться. Иначе он выполнять свою функцию не может. Или другой вариант. Силу неправильного питания. Да? Многие органы обросли жиром, но они просто не могут нормально функционировать. Значит, нужно убрать эту жировую пластольку, чтобы, да, опять же, пространственные процессы шли правильно. С другой стороны, смотрите. Ваше сердце постоянно бьется с определенной частотой. У вас есть пульс. Вы дышите с определенной частотой. Точно так же ваш желудочный кишечный тракт работает в определенных временных характеристиках. У вас печень печени определенные ферменты по желудочной железе. То есть внутри идут сложные временные процессы. Так вот, когда у вас все в питании синхронизировано, все находится в свое время в своем месте, вы здоровы. А тут с питанием, поверьте, у большинства вообще большая засада. Во-первых, у большинства людей нет нормального пространства, где покушать. Хорошо, когда у людей есть хорошая кухня, они ее хорошо оборудовали, они сидят в правильном направлении, да? то есть они сделали свое пространство, где не могут хорошо принимать еду. У них есть хорошие экосистемы, которые создают благоприятную атмосферу. Они сидят в хорошей компании или в одиночку, когда да? у них есть пространство для еды, тогда эта еда будет какая? Здоровая. А вот теперь по времени. Что и когда есть? Вот тут тоже большая засада. Слава Богу, физиологи, там, начиная еще с пола, они сказали, что есть определенные часы, когда способность желудочно-кишечного трафа переваривать пищу, она выше, чем другие временные интервалы. Эти часы известны. Например, завтра хорошо делать в интервале от 7 до 9 часов. Он хорошо переваривается. Обед где-то с часу до двух. Ужин, да? минимум 6 до 8 часов. Это вот такой интервал, где пища переваривается лучше. Между тремя основными приемами хорошо делать второй завтрак и полный. То есть второй завтрак где в районе 11 часов, а полный где-то в районе 4 часов. То есть, человек, повторю, должно быть 5 разовое питание. То есть, если ваша пища попадает в свое время, ваши органы находятся в своих местах, да вы сами кушаете в нормальных местах, то тогда у вас будет с помощью питания укрепляться пространственное временное здоровье. И если вы едите непонятно где, непонятно во сколько, то, к сожалению, этого вида здоровья у вас не будет. Поэтому, повторюсь, если вы, например, 40 секунд пищевой комочек в ротовой полости не держите, это временный параметр, здоровья не будет. Если вы 20 минут времени, например, пищи не уделите, пространства временного здоровья не будет. Поэтому все временные аспекты нужно тоже обязательно в питании учитывать.